Привет всем, по просьбе подписчика сделал видео о навыках и способностях мага-целителя Руки. И да, предупрежу, что на видео способности показаны только в аниме. Руки на стол и приятного просмотра. Но перед началом хотел бы посоветовать телеграм-канал по чтению манг. В телеграм-канале мангал выходят разные манги и манхвы, в том числе и маг-целитель. К моему удивлению в телеграме читать очень-таки удобно. К тому же в мангале выходит там и семи шпиона, который на сайтах по чтению манг заблокирован из-за авто авторских прав телеграм-канал в описании приятного чтения Способности. изначально Киару был наивным малым верил словам тем кто на вид был добр к нему когда другие герои над ним постоянно издевались в момент когда он выработал иммунитет как наркотикам он спланировал план по возвращению в прошлое делая вид что он наркоман трое героев дрались против лодыки демонов герои были сильно ранены им нужно было лечение киару а киару свою очередь забил на них пойдя против лодыки демонов он заранее был готов к битве с ладыкой и одарил ее Вернувшись назад во времени, Киаро из доброго мальца стал жестоким садистом, хладнокровной убийцей и манипулятором. Он использует других людей для своих целей, для него они лишь инструмент. Да и стоит отметить, что сам по себе он стал более проницательным и смышленным. Сила героя Киаро был признан героем, а именно героем-целителем. Он может лечить раны себе и другим. Лечение очень сильное, она может восстановить отрубленную конечность. Со слов мага, это нечто. Многие посчитали Киаро слабаком из-за того, что он маг-целитель. Почему же слабаком? Дело в том, что хоть Киаро лечил раны, которые не поддаются к лечению, сам же Киаро не хотел это из-за сильных приступов боли. Вылечив сильного воина, который получил множество ран, Киаро это тоже почувствует на себе. Каждое лечение сделало его слабым морально. Поэтому Империя решила сделать из него наркомана, чтобы притупить чувство боли. Вскоре он приспособился к боли, поэтому этот минус исчерпал себя. Обычное лечение может исцелить только то, что ты отдашь от своего тела. Однако этот парень другой. На этом сила целителя не заканчивается у мага целителя есть огромный плюс делающий его сильнее остальных героев после лечения сильного воина целитель прочувствовав его более воспоминания получает те же навыки то есть вылечив фехтовальщика герой копирует его технику это же касается и других классовых навыков как алхимия ко всему прибавляются и очки навыков я пережил опыт множества людей копировал их технику и сделал свои Помимо такого огромного плюса, тело целителя отличается от других. Его тело имеет своего рода иммунитет, который приспосабливается к разным видам болезней и ядов, в том числе и наркотики. Ой, Для моя того, моя чтобы ты обрести ты иммунитет к одурманиванию, я начал есть грибы и растения с этим эффектом. С помощью своей крови, Киару сделал антидот от испорченной воды. Когда вокруг все задыхаются от газа, то Киару на газ вообще наплевать. Наконец подействовало! ЧЕГО?! Благовоние с эффектом паралича. Ты просто кретин! Поняв суть исцеления, Киару мог манипулировать телами тех, кого коснулся. Целитель своего рода жесткий из Джоджо. Он может взрывать тела, кого коснулся, изменяя их внутренние органы. Также Киару может изменить себе лицо и тело. Так он стал Киаругой. С этой способностью он способен менять себе и другим что угодно, включая половые органы. Отпустите меня! Господин Киарго, вы такой милый! И правда, я хочу обнять вас. Вы думали все, Но нет. Киарго может стирать выборочно память жертвы. Он стер память принцессы Флэр и Норн, а затем сделал из них своих подчиненных. Киарго может улучшить себе одни характеристики, уменьшая другие. Например, его скоростной фокус, который использовался, чтобы победить солдат Джоарал во время нападения на клан Ледяных Волков. Яркие лепестки крови! Будучи одним из героев, он может повышать уровень столько, сколько захочет, без ограничений. И может снять ограничения другим, с помощью своего молока. Однако, я могу сделать сосуд в несколько раз больше. На этом все, давайте перейдем к полученным способностям или украденным. Награбленные способности. Сразу же, прибыв в столицу, Киара, увеличив Куреха Клайрет, скопировал ее мастерство владения мечом. Поэтому он, он искусен в фехтовании. Стоит сказать, что он не может стать таким же идеальным в как сама Куреха, однако другие навыки это компенсируют. Она сильна. Ее по праву называют монстром. Алхимия. Киару скопировал науку мастера алхимии. Данный навык стал одним из любимых Киару. Благодаря алхимии он может преобразовывать материю в другие формы. Он уничтожит мечи без проблем, просто коснувшись их. Тара, начинать вечеринку. Ого, алхимия правда очень полезна. И может создавать сильные зелья, например, сильный афродизиак и газ. Во время пребывания в подземелье, Киаро получил множество навыков, поэтому все общие характеристики у него развиты. От улучшенных рефлексов до знания взламывания замков. И физически он стал очень сильным. Поскольку маг-целитель дотронулся до флэр, он по идее может использовать магию, но чуть послабее. Однако в аниме это было не показано. Этот пункт важен, потому что Киаро апнул свой запас маны. Они думали, что я ничего не сделаю, зная, что это ловушка? Я сделал так, чтобы барьер действовал на владельцев данного камня. Глаз Духа Керу получил в первой серии глаз от феи. С помощью этого глаза он может лицезреть все характеристики существа, как магическая защита, физическая защита, уровень, мана, здоровье, класс, способности и так далее. Нефритовый глаз способный узреть истину. Моя месть начинается прямо сейчас. Кузнечное дело, или же улучшение предметов. Киаро может улучшить предмет, поднять его по ранку. Возможно, при улучшении он использует свои знания с халхимией. Мистер, у вас потрясающие навыки для вашего возраста. У меня есть еще два таких посоха. Орудие богов. Убив героя меча Блейда, Киару забрал ее оружие, которое превратилось в магический шар. Активировав шар, он получил магическую перчатку. Она может сделаться невидимым по желанию самого пользователя. Данная перчатка делает практически бессмертным Киару. Теперь Киару нет надобности лечить себя, этим займется перчатка. Правда, его все равно можно убить, отрубив ему башку. Для лечения перчатка потребляет манну целителя. Перчатка также позволяет ему послать заклинание на расстояние до метра. До этого нужен был непосредственно контакт. Минусом последнего является то, что Киару таким способом не сможет копировать навыки жертвы. «Прошу прощения, но даже если ты не коснешься ее, я могу использовать разрушающее исцеление». Вроде как на этом все. Возможно, я забыл некоторые менее интересные способности и навыки. Тогда просите меня, пожалуйста. По словам знакомых, дальше по сюжету главные герои становятся куда сильнее, чем в аниме. Логично. Честно признаться, смотрел это аниме без интереса. Да, тема сместью мне нравилась только перепиходона, которые из почти на каждой серии меня отталкивали от дальнейшего просмотра. Ну что ж, пора прощаться. Всем до скорой встречи.